Анастасия Решетова призналась, что никогда не любила Тимати. Вот так бывает, что живешь человеком, рожаешь ему сына, а потом оказывается, что любви-то и не было. Отношения Анастасии Решетовой и Тимати действительно развивались не очень гладко и всегда сопровождались слухами об их расставании. А началось все с того, что, по словам Решетовой, ее с Тимати познакомила подруга. Ничего особенного не произошло, но с первого дня стало понятно, что мы будем вместе. Позже делилась Анастасия в интервью. И как можно судить из этих слов, что была любовь с первого взгляда? Во всяком случае для нее. Но потом был нескончаемый хейт на тему того, что она разлучница, и даже Ксения Собчак бросила камушек в ее огород, когда на премии Муз-ТВ публично обратилась к маме Тимати, говоря о решетвой. Господи, бедная Симона Яковлевна! Вырастет мальчик, малыш маленький, и с такой вот на церемонию будет ходить. Ужас!» Дальше пара продолжала активно демонстрировать на публике любовь и взаимопонимание. И потом, бац, и расстались. Так вот самое интересное, что сейчас спустя время Решетова на вопрос о том, как пережить расставание с любимым, заявила, что еще ни с кем не расставалась, испытывая горьких эмоций. Еще она добавила, что значит человеком Тимати был не ее. А вот с любимыми не расстаются. То есть и любимым-то он тоже не был. Так что теперь ее хейтеры однозначно порадуются, услышав такое. Они же сразу говорили, что с Тимати она из-за денег. Рус специально для сайта папарацци.ру. Анастасия Решетова призналась, что никогда не любила Тимати. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего вам доброго и до грядущих встреч.